Звучит двойной пищик. Это просто праздник. Слушай, я, Антон, я тебя прекрасно понимаю. Когда ты мне прислал первую, вот эту, первый мой инструмент?